я взял нож для газонокосилки. Вот, и я вижу то, что, ну, допустим, вот это сейчас вся ручная на шлифовальном, ну, на ленточном станке работа. Немного для него будет грубовато. Поэтому я сейчас перебегу к станку ADEMS PRO 2. Вот. И э, я бы хотел все-таки именно продемонстрировать заточку на этом станке. Почему? Потому что здесь я э, могу установить угол заточки, и он будет равен э, 60 градусам. То есть вот я просто... Пока Владимир настраивает станок, мне бы хотелось вкратце быстро очень э, рассказать об этом станке. А станок Adems Pro 2 является продолжением нашей, нашего бестселлера станка Adems Pro. Это усовершенствованная модель. Она заключается в том, что... Усовершенствование заключается в более мощном двигателе, кругов, круги на 150 мм диаметр. Возможность имеется подключение частотного преобразователя и, соответственно, потенциал данного станка заключается не только в заточке ножей и ножниц, но и мы здесь можем делать хонингование парикмахерских ножниц, заточку маникюрного инструмента и э, полировку, и также э, и при наличии круга для микронасечки соответственно, выполнять э, нанесение микронасечки на парикмахерские ножницы. Но сейчас мы выполняем заточку нажатой да, да. газонокосилки на станке DEMS PRO 2. То есть э, абразив здесь установлен сейчас в данном случае электрокорунд зерно F180, обороты я ну, в данном случае сейчас поставил две 20 э, 280 и вот таким вот движением сейчас нашего оператора также попрошу подойти поближе чтобы было видно да все хорошо видно то есть здесь вот буквально э, будет там несколько ну, может быть десяток проводок и я уже выхожу на режущую кромку и все мы понимаем что нож для газона косилки он ну, настолько, ну, как это, как это сказать по-русски, настолько дубовый, ну, в плане того, что снимать здесь э, заусенец, ну, можно этого и не делать. Потому что, опять же, при первом же там вращении, при проходе там одного метра скошенной травы, от этого заусенца ничего не останется, но режущая кромка уже будет работать именно не на... Смахивание травы не на ее излом, а именно на подрезание этой травы. Тем более, опять же, не исключены э, вероятности того, что попадется и камень, и э, может железка быть в, воткнутая в, в землю. Вот. И э, еще такой момент, то есть мне задавали вот недавно вопрос, ну вот идеально как бы, да, ну видно идеальное. Да, вот покажите э, предыдущую да. режущую группу. Вот она. Она сделана вот, э, на нескольких. Видно, она, она сделана, да, на нескольких, точнее, на станке, здесь несколько поверхностей, э, ну, такие вот переходы, заломы, ребра и э, вот наша кромочка. То есть она, ну, фаска, точнее, она идеальная, то есть э, ну, вывели на режущую, вышли на режущую кромку. Так вот, хотел просто еще такой момент сказать. Просто некоторые а, ну, скажем так, пользователи газонокосилок задают вопрос, а нужно ли делать развесовку? Я вам скажу, нет. Почему? Потому что ну, в данном случае я не делаю развесовки по той простой причине, что э, съем металла он примерно одинаков, и нарушив э, ну, как бы вес одного края по отношению к другому... В несколько в том, граммов. Да, незначительно, скорее всего. Да, на, да? ну, на, на какой-то на один грамм, да, это незначительно. Вот, э, здесь я могу просто сказать, если вдруг э, был пойман камень или какая-то... Э, ну, жесткая поверхность, то есть нужно обратить, и газонокосилку начинает трясти, то нужно обратить именно на уже не на сам нос и не на его развесовку, а нужно обратить на саму ось. Потому что, как правило, если нет переходника, который спасает ось от поломки, либо ну, то есть, чтобы она погнулась, то будет погнута ось, и здесь либо замена двигателя, либо будете пользоваться том, чем есть. Поэтому как бы грешить на то, что мы не затачиваем или там снимаем огромное количество металла, я вот ну, здесь -то просто говорю, что этого не происходит. Поэтому вот такой вот заточки достаточно для того, чтобы газонокосилка работала. Ну и за такую работу мы берем от 150 рублей. Ну, получается по 75 рублей на сторону. Тоже очень Недорогой такой, бюджетный вариант заточки. Ну, так как здесь была вот эта сторона сильнее повреждена, я ей сейчас секунд на 30 отдам времени больше, нежели чем той стороне. Угол один и тот же, количество металла будет снято, ну, фактически тоже. Ну вот не вышел я на вершину самой вот этой фаски, то есть здесь можно, конечно, сейчас, ну еще одну минуту я нашего Пока, Владимир, доводит, времени доводит да. инструмент до идеального состояния или около идеального. Там поступил вопрос по поводу доли заточки бытового и садового инструмента в мастерской. Напомню, Владимир Сидоренков является преподавателем нашей Международной академии заточек. Также он является предпринимателем, у которого есть студия заточки АДЕМС в городе Самары, в он оказывает коммерческую заточку уже не первый год и уже открывая уже не первое предприятие. Поэтому опыт в этом деле и в соотношении инструментов у него уже есть, есть определенная статистика. Так вот, мы рассматривали статистику за последние два года Аккуратно. и, два года, и э, увидели, что, э, сад, э, во-первых, садовый инструмент это сезонная работа, э, она, естественно, у него есть спады и подъемы. Сейчас, как раз напомню, май, и это самый, самый горячий, горячий период по заточке инструмента. Например, вот реально сегодня в условиях пандемии... Не все могут выйти. Очень бывает у парикмахеров маникюрчиз мало работы, но сельхозяйственные работы они не заканчиваются. И люди сейчас, вот сегодня, несут основная это вот 90-100%, это именно садовый бытовой инструмент, даже больше садового инструмента. Если говорить в общей доле и разделить это на весь год, то в среднем это где-то от 35 до 50% всего инструмента, который затачивает индивидуальный предприниматель Владимир Сидоренко. Я правильно ответил? Да. да. Итак, вот мы показываем, как мы заточили нож. Вот этот нож для газонокосилки, я думаю, что он с завода не был так хорошо заточен. Вот, поэтому, или кто-то пытался проявить свои заточные, так скажем, мастерство в ручной заточке, которая, конечно, от э, станочной заточки далека э, от, ну, от нашего результата. Итак, нож для газонокосилки. Времени на это нужно при ну, старовке 10 минут да. при готовом инструменте заработать на этом Владимир, сколько можно? Ну, мы берем от 150 рублей до 300 в зависимости от степени износа. Степень и... износа, глуби глубина там каких-то забоев и все остальное. Итак, 150-300 рублей с одного ножа. Время 10 а минут. Да.